Здорово! Ну? Как ты? Ну а сегодняшний день начинается с прекрасных новостей. Ведь к нам подъехала халява на Барвиху РП, а конкретно подъехали новые бонусные промокоды на игровую валюту. И я с удовольствием сегодня поделюсь с тобой всеми новыми промокодами. Расскажу тебе про каждый, сколько будет необходимо отыграть часов и сколько конкретно денег за каждый промокод можно будет получить. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, и чтобы принять участие тебе достаточно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 играть вместе со мной, то при регистрации обязательно вводи мой ник мистер карпаччо, а также сразу же вводи мой ютуберский промокод хэштег карт, ведь за эти вещи ты получишь отличные бонусы на третьем и шестом уровне, а именно 120 тысяч рублей, ведь это довольно неплохие деньги для старта. Ну а помимо моего ютуберского промокода, как я тебе уже и сказал ранее, к нам подъехали новые бонусные промокоды, которые вводятся примерно там же. Через команду SlashMM ты открываешь меню Промокодов, выбираешь графу бонусные промокоды и вводишь через хэштег Каждый промокод. Сразу же хотел бы с тобой поделиться такой важной информацией, о которой ты, возможно, не знал. За каждый промокод у нас будет необходимо отыгрывать определенное количество часов. И здесь есть довольно тонкий момент. Тебе не нужно будет реально играть конкретно определенное количество часов. Тебе будет важно собрать именно это количество пайдей, но засчитается тебе данный час игровки промокода только в случае того, если ты отыграешь 10 минут за каждый час. Тут ситуация обстоит точно так же, как и с очками опыта. Грубо говоря, ты заходишь на сервер в 11 часов 49 минут, отыгрываешь свои 10 минут и уже в 12.00 ты поймаешь пайды. По за отыгровку данных 10 минут ты получишь также очки опыта. Ну и самое главное, тебе засчитается целый час отыгровки по промокоду ну и не будем как говорится тянуть кота за хвост и сразу же перейдем к промокодам и первый промокод который у нас есть сегодня это хэштег спид не тот спид о котором ты подумал спид переводится с английского как скорость и за данный промокод ты получишь 30 тысяч рублей как только словишь 4 по идее второй новый промокод у нас называется хэштег борг за него ты также получишь 30 тысяч рублей отыграв 4 часа Третий промокод хэштег бхрп здесь придется отыграть уже 5 часов но за данный промокод ты получишь 35 тысяч рублей четвертый промокод хэштег 20 также за 5 часов отыгровки ты получишь еще 35 тысяч рублей ну и последний на сегодня промокод хэштег best за который ты также получишь 35 тысяч рублей отыграв 5 часов а конкретно если словишь 5 пайдеев то есть за все новые промокоды в общей сумме ты сможешь забрать 165 тысяч рублей а если ты еще и зарегался на новом сервере ввел мой ник и промокод за эти вещи ты также получишь еще 120 тысяч рублей я думаю это довольно неплохие деньги для старта игры на новом сервере буквально за день два игры ты получишь пассивный доход больше 300 тысяч рублей и это довольно неплохие деньги для твоего старта плюс в это время ты будешь работать а сейчас еще впереди выходные дни и у нас будет x2 заработок на все начальные работы я думаю сейчас самое время начать игру на новом сервере плюс мы с тобой начали снимать путь бомжа в каждом ролике я тебе рассказываю про каждую работу доступную на каждом уровне мы с тобой выделяем все плюсы и минусы и ставишь лайк пишешь крутой комментарий говоришь о том что тебе нравится а значит я пошел снимать для тебя следующую серию спасибо тебе что